Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы делаем фасадные работы. Сзади меня находится небольшой каркасный дом, на котором мы уже делаем некоторые работы. В частности, мы уже сделали полностью контур утепления 50 мм минераловатным утеплителем и э, закрыли пленкой. Начали монтировать шаговую обрешетку. Вот такая вот у нас обрешетка здесь. Пленку у нас здесь... Немецкая Дельта Neo плюс Plus, она идет сразу с клеевыми полосками. Вот это вот все у нас проклеено здесь. Если дальше тянуть, то вот она достаточно хорошо уже приклеена. Вот. В качестве обрешетки мы используем сухую строганную доску. Японский фиброцементный сядинг, как и любой другой фасадный материал, имеет определенные какие-то свои нюансы по монтажу обрешетки. Вот сегодня хочу вам сделать акцент на, на этот вопрос. Вот эта стена у нас уже полностью сделана. Здесь можно уже монтировать непосредственно сам фиброцементный садик. Но мы решили со всех сторон сейчас полностью сделать обрешетку и потом уже, а, потом уже начинать монтировать фасадные панели. Так как у нас дом небольшой, вот мы решили пойти именно по этому пути. Что такое японский фиброцемент? Это вот такие вот большие панели, шириной 45 сантиметров, длиной 3,05. Лежат они у заказчика в таком вот состоянии, на поддоне, закрытый полностью стрейчем. Он их заказывал сам. Есть здесь у нас некоторые детали. Вот такая вот соединительная планка. И вот такая вот стартовая планка. Значит, длина панели у нас идет 3,05. По инструкции мы ее должны будем соединять с другой панелью вот через эту соединительную планку. Соответственно, мы, когда делаем обрешетку, должны этот вариант учитывать. Если посмотреть на эту стену, на которую мы уже сделали пленку, сделали контурутепление, обратить внимание вот на эти вот углы, то здесь мы сделали сразу шаговую обрешетку угловую, очень важно выставить сразу угол, для того, чтобы знать точно, на каком, на каком расстоянии у нас будет идти стыковочная доска. Сейчас мы будем от правого угла э, идти, отмерять расстояние 3 метра 3 сантиметра, так как у нас панель имеет такую длину, и в середине ставить там стыковочную планку. Вот так вот у нас выглядит угол. Соответственно, когда мы прикладываем вот эту доску, нам понятно, откуда нужно будет делать Замер мы упираем рулетку, вот так вот сверху я ему покажу Упираем рулетку вот в эту доску, да, и отмеряем размер 3.03 Держишь? Да, я покажу, у нас используется вот такой вот маркер, покажи маркер вот такой вот марки где у нас получилось да. вот это расстояние да, да. вот отсюда соответственно мы берем опять 303 и замеряем туда правильно Да. давай Ах, так ставим вот на эту метку да и подержи пожалуйста И ставим сюда, правильно? Вот мы начертили. У нас получается небольшой такой вот, небольшой кусок, который уходит в угол. Такой кусок у нас вот здесь вот, и такой же кусок у нас идет вот здесь вот. Все эти стыки согласованы с заказчиком, то есть мы сами ничего не придумываем. Можно было сделать посередине, можно делать от края, но вот именно такой рисунок, это изначально так рассчитывала компания, которую продавала фасадной панели на этот дом. Вот тут у нас получается два стыка. Дальше для монтажа обрешетки мы используем вот такой вот замечательный крепеж, называется дистанционный саморез. Вот так вот он выглядит, с такими вот насечками специальными, с помощью которых можно делать, как бы оттягивать доску от стены. Эта резьба вкручивается в брусок. Эта насечка оттягивает доску, когда мы выкручиваем саморез. Биты у нас, покажи, на шуруповерте. Вот такая вот бита. Бита Т-30, по-моему. Да, Т-30. Сейчас мы покажем вам, как закручивать этими саморезами обрешетку. Вот эта метка у нас. Сразу прикладываем уровень. Для того чтобы у нас доска была вертикально и закручиваем саморезы. Закручиваем саморезы, получается вот в этот нижний брусок. Там, где находится брусок, легко определить вот по этим скобам. Начинаем устанавливать вторую стыковочную доску. Значит, у нас здесь две метки. Одна центральная, другая крайняя, для того, чтобы нам сразу поставить эту доску. Выводим ее на нужную высоту, на которую нам нужно. У нас обрешетка начинается вот с этого момента. Прикладываем уровень. Так, смотрим, здесь у нас получается расстояние сколько? 2,97. Да, если мы берем вот отсюда, просто примерно там 57 раз доска, 2, 3, 4, 5 досок. Ну вот 5 досок, тогда через 50 сантиметров примерно там делаете, плюс-минус. Да, и у нас получается здесь э, такая же обрешетка. И, и то же самое тогда здесь получается, добавляете. Приключаемся на эту стену, чтобы ускорить процесс. Сейчас мы натягиваем нитку, закручиваем вот такие вот острые 19-й саморезы с пресс шайбой. Так, максимально сильно натягиваем нитку. Первый ряд нитки сделали. Второй ряд мы закручиваем там, где у нас дистанционный саморез, для того, чтобы удобнее было выравнивать, выравнивать плоскость стены. Давай прикручиваем. Натягиваем нитку. И с той стороны делаем то же самое. Стараемся максимально сильно натянуть, но особо сильно тоже не нужно переусердствовать, потому что нитка может порваться. Но ее нужно натягивать, чтобы она хорошо натягивалась. Еще и прижимаем саморезом. Расстояние от дистанционного самореза до дистанционного самореза у нас 60 см, так как обрешетка под утепление идет шагом 60 см. Сейчас мы будем вытягивать вот эти вот крытыши, которые у нас здесь есть, вот на этой стене, их достаточное количество. И покажем вам, как это быстро можно делать с помощью вот такого вот замечательного крепежа, как дистанционный саморез. Начинаем вытягивать. Так, вытягиваем. Вот у нас получается зазор. Все висит на дистанционном саморезе. Дальше... Вот эту мерза. А если мы вот смотрим на верхнюю доску, видно, что она у нас углублена примерно там на сантиметр, может быть, даже полтора. Вот эта доска у нас видно, что у нас зазор, у нас грубо говоря, с учетом того, что доска вот эта имеет толщину 20 миллиметров, когда мы ее отодвигаем, толщина получается вентиляционного зазора, но ну, минимум то 30 миллиметров. Вот так вот это выглядит. Если у нас, например, ну вот мы ее беру Доска немножко уходит, да, потому что дистанционный саморез у нас находится в середине. Ширина доски 10 сантиметров. Можем для жесткости, ну, когда это необходимо, закрутить дополнительно еще один саморез. Это у нас получается такая мини-ферма, которая не дает туда-сюда ходить доски. Дальше, когда мы монтируем нашу обрешетку, у нас есть вот такие вот стыковочные места, для того, чтобы вот так вот они туда-сюда не ходили, потому что такое тоже бывает, желательно их соединить. Для этого есть вот такая вот у нас напиленная ОСП, вставляющая вот так вот сюда, вставляй. И 25-ми саморезами обычными желтыми мы закру... прикручиваем эту ОСП к нашей обрешетке. Четыре самореза достаточно для того, чтобы у нас вот эти вот доски были в одной плоскости. Все, вот у нас получился стык. Вот так вот это выглядит со стороны. Дальше ребята сейчас будут ну, делать обрешетку вот на этой стене. Когда сделают вот эту стену, может быть, не знаю, поставить там леса, третью стену сделают. Вот они уже будут натягивать везде нитку, там где у нас дистанционный саморез, вытягивать э, сухую строганную доску от стены. Примерно в нашем случае, так как дом более-менее ровный, у нас получается где-то сантиметра полтора, соединять все стыки, как вот здесь вот мы сейчас сделали, с помощью ОСП, чтобы доска была такая как бы цельная. Вот, и монтировать обрешетку, на которую потом в дальнейшем будем монтировать фиброцементный ссадин кедрал. Особое внимание к окнам, вот там, где окна у нас идет, мы делаем дополнительную обрешетку, и в зависимости от того, какой у нас будет околооконный элемент, там металлическая околооконная планка, либо это кедрал, либо это пластиковая околооконная планка. Вот, мы уже э, делаем обрешетку под окна. Но это, наверное, мы для, по этому поводу будем отдельное видео снимать. Вот такой вот небольшой видеоролик. Итак, друзья, вот такой вот небольшой видеоролик у нас получился. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так, самое главное, берегите себя и не болейте. Все, всем пока.